Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, Жинки день рождения мы отгуляли. Завтра поедем на юбилей к матери. 50 лет, так что, ну, сам богу, велел <coughs>, дальше отдыхать. Ну, видео, конечно же, будет о том, как мы здесь живем. А, купили мы вот такой себе комбикорм. Дорогие друзья, это не реклама. Сразу говорю, другого у нашем городе нет. Чтобы не заправить машину, так как свои машины тоже нет, и съездить в город Бобурск, понимаете, это дополнительная копеечка. Ой. Да и хватит все про этот комбикорм, комбикорм. Короче, все, буду осколовским пробовать, по крайней мере. Если кто пробовал, напишите. М -м, нормально, ненормально. Здесь рацион, я уже один минут еще понемножку, по одному стакану, то есть э -э, кормушка на литр, чуть-чуть больше. Я по стакану сверху понасыпал, чтобы немножко начать кручать. Э -э, комбикорм рацион какая-то, 90 запятая 2 фоксирует покажи видно uh -huh. здесь правда молодцы написали что даже какого урожая что здесь использовано. состав это отруби пшеничные ячмень 21 года зернопродукт продукт пшеничный что это интересно кукуруза двадцатого года мука тип м 145 23 блин как напишет вы хрен поймешь подсолнечники подсолнечника высокопротеиновые ну это понятно что если подсолнечник значит ну понимаете пантеид вот, высокопротеиновый mm -hmm. ладно лузга подсолнечника еще и лузгу туда мужа с узги. так мука известковая мел кормовой соль премикс p90 drop 1 и евро пили пер евро это как написали W G какой-то. Э -э, срок хранения 3 месяца. Партия номер 25 от 23 марта 2022 года. Э -э, этот мешок так же самое. Э -э, 23 марта 2022 года. Бирочка как всегда, написано, Как бы даже плоховато прочитать состав. Ну, пшю, это бы быстрее-быстрее. Вот он, наверное, пол мешка. Здесь 25 килограмм. Взял два мешка для того, чтобы потихонечку начать э -э, добавлять э -э, корм. Внешне он выглядит вот так, фокусируй, я сказал бы, есть немного все-таки отхода в виде пыли, но гранула твердая такая, плохо ломается, троечка, ну посмотрим, посмотрим, друзья, все, про комикорм забыли, это не реклама, дальше по нашим кроликам проезжали, покупали, ну вчера была много поэтому никто у нас как бы ну, не это, Приезжали с города Кличево и выбрали у себя такую девочку, попросили ее отметить, отметил йодом, но такого такую красавицу у нас уже заберут. Юлька говорит, зачем продавать, а зачем тогда их держать? Если с ними ехать на выставку, ну я утрирую, ну тогда держите на выставке, я держу, чтобы копеечку заработать. Здесь булдосики такие вот, ну уже емочки такие, да, да ушка травмирую, ну главное, чтобы вес набирал. Так, идем дальше. Там мамки делают пух рвут, пух рвут. Пока все окей. Okay. Вот все, жду, блин, как окро. Здесь, здесь и там в конце. Здесь, здесь и в конце пух нарваний. Так что, то есть сутки полтора ему что-то должны получить. Ну, по кроликов мы сюда еще вернемся Обязательно покажем, что там у нас А сейчас пойдемте на улицу, посмотрим, что там Потому что в курятник мы ходим ходим, А яиц нет А, масло чуть не забыл. Покупала я раньше вот такое Штиревское масло, тоже разведенное с бензином, честно Стоило пол-литра 13 белорусских рублей Сейчас 250 мл Стоит 11 рублей Цены Мать их, за так, иди сюда, вот тут такая грязь, там где утки, там уже грязь Цесарки, посмотрите, вот такие у нас яйца Ноль, голо Цесарки клюют, все дюбут Мел добавляю Ой, воду им, и все это не помогает Ну Юлька говорит, нет, у нас все-таки где-то яйца есть А они на улице Нашла Юлька там небольшую заначку Там где видно еще цесарочки не сожрали Юлька, волочись Лезь. Там вон курица. О, курица. А, все, а, там что -то. Стояла. Что там стояло? Юлька, давай. Ой, а лезь, лезь. Ой, ой, уж ду. Ой. Ой, так, отлично. О, Сколько там их? Всем. Вон сосед бегает. Соседям салют. Соседи. Работает. Стофета работает. Да, Юлька тоже. Давай, оперативника. Ну сколько там там насчитал? Всем яичек. О, Ёпас, слушайте, проста ты. А вот какое-то розовенькое у нас большое. Ой, все, грязные какие-то. Фу. Ну что это ж на улице. Так, ладно, это мы их потом помоем. У нас, между прочим, инкубаторы в... Сегодня что у нас, пятница? В воскресенье должно быть что? Да, приплод. Цыплята. Приплод. А, поэтому скоро будем делать брудер ну и собираем уже для новой закладки может там ничего не получится ну а сегодня нам еще нужно выкопать конечно же почистить что нам почистить надо почистить свинтусов навести порядок и все заново же забелить, чтобы было все забелено, чистенько и аккуратненько вот такие пятаки и здесь вот такие хрундели а хрундели жизнь радуйтесь, да Круто вам. Ну, а нам здесь вот нужно почистить. Здесь они раньше стояли, поэтому нужно все это навести порядок. Соломка еще у нас есть. Ремонт начинается. Все, Илька, держи камеру, пошел это работать. А, так не яйца. Моя миссия выполнена. Смотрим. Жинка арбайтен. Киса, лови мышей. Молодец, киса. Вот как грязно все. Жинка недовольная. Это типа она так белит. Белим, белим касается Ладно, пока она будет белить, пойду там мы возили навоз, и к сожалению зимой мы не смогли доехать до пункта назначения и пришлось выгружать укладороги. Нужно туда его убрать, конечно же, так чтобы пускай Женька туда беливает все, только тщательно, тщательно. Должно красиво, как-то некрасиво. и мощь снега была вот столько, и на мотоблоке мы смогли только от дома доехать до сюда Просто все около дороги выгружать. Ну, как вы понимаете, здесь дорога Пускай она и полевая, но все равно же люди бывают ездят И вот это вот какашки, говнища, не должны быть около самой дороги Они должны быть завезены туда, там, где у нас будут в этом году расти горбузы Потому что если сразу же свежую траву подложить, ой, свежий навоз положить под картошку, под бульбу Будет порша, будет такая бульба некрасивая, паршивистая Поэтому нужно обязательно ну, или под зиму уложить, на зиму, или с весны на следующий год. Поэтому мы вот так делаем. Горбузы там будут расти нормально чувствовать. Во-первых, после горбузов бульба лучше растет. А во-вторых, и навоз ну, как бы лучше перегнивает. Ну а убирать надо все равно, что когда, ж... когда ж убирать надо, ну, да. правильно. Тут, наверное, три мотоблока было, но солома было много, поэтому как бы взял подпалил. Ну, гадюжи меньше ложить надо. Хотя еще стоит пару дней. Я раскидывать уже не буду, буду чукучках. Я еще, честно, еще раз подпалю. Не для того, что я такой. Ну, навоз должен быть навозом, а не солома жива. Помощница пришла. Так. Подъезжаем. Пункт назначения Тяжело, но мы едем Ну, это так, не зима хоть. Пока там туда-сюда Чуть меня не, этими не завалил этим какашками Все Будешь ты стирать это вручную Короче, сейчас мы размножаемся, друзья Потом идем в сарай Постараюсь показать вам для одного молодого подписчика Как колоть правильно кроликов И куда, и чем, и зачем А также постараемся, сейчас приеду за кроликом Хотят крыла на разведение взять у нас, если получится, мы снимем, покажем, расскажем. Оставайтесь с нами. Ну что, друзья, один подписчик попросил показать, как правильно колоть кроликов. Нашел шприц только двоечку, другого не было. Разводить пока ничего не нужно. Мне, слава Богу, то есть лечить пока никого не нужно. По по дереву. Не сказать, что честный делишь, ну все же. Набираем лекарства, это понятно как, да? Набрали лекарство. Mm. О, Орша. Орши, привет. Оршик, вам повезло, вы будете Взяли кролика. Вот опытным кроликом. За уши не брать. Mm. Взяли кролика. Так. Любое лекарство, витамин, вакцина или еще что-либо, есть два способа укола. То есть, можно ввести орально ему в рот лекарство без иголки, но мы будем колоть. Есть два способа, Юлька, подойди Красивый какой угу. Оттягиваем здесь вот, вот Четко оттянули кожу Как вот вы берете вот так, да То есть здесь вы оттянули Оттянули кожу Здесь, видите, такая получается Как, ну, как бороздка такая Самое главное, когда вы будете вводить иголку не попадите себе в палец то есть здесь тонкая кожа и иголка может вылезти или влево или вправо аккуратненько под углом 45 градусов просто вводим внутрь туда вот так аккуратненько но только не глубоко чтобы вы только под кожу ввели а то можете его проткнуть насквозь и в легкие загнать эту иголку поэтому пользуйтесь маленькими шприцами кубиком или два но иголочку глубоко сунуть не надо как только кожу пробили она может быть жесткой у некоторых пород как НЗБ Панон легко, серебро легко Французы тяжело такие Ну, кожа такая тяжелая Вот, нежно так в кожу ввели И выдавили лекарство Потом двумя пальчиками аккуратненько Такой сделали ну, да. угу. Потому что есть препараты На масляной основе И здесь будет шарик такой Шарик во, в пальчик Поэтому он плохо будет рассасываться И здесь получится абсцесс Я зимой колол кролика своим антибиотиком от э, этих соплей Сопли были И вот я колол каждый день, грубо говоря И там такой абсцесс был Я йодом ему потом обрабатывал Ну, слава богу, рассосался Второй способ, это в бедро Здесь, конечно, желательно уже помощь Если здесь я могу один справляться да, То есть вот так, или так Я могу один В бедро немножко посложнее Но есть э, препараты, которые желательно вводить внутромышечно да? Да? Лекарства, например, как от миксоматозовых быка Можно вводить сюда А здесь... Что нужно сделать? Взять лапку и большим пальчиком прошупать вот здесь кость. Видите, вот такой угольник. Кость, она чувствовать будет великолепно пальчиком. Вот, вы прошупали. Все. Вот здесь косточка вот она. А вот здесь вот мяско. Поэтому в это мяско нажали и увели лекарство. Заново после этого хорошо растереть. Заново повторяю. Видите, здесь уголок Здесь уголок и здесь такой же самый уголок, грубо говоря. И колем вот сюда, в бедро. Не сюда, куда-то, а именно здесь в мяско. Если вы просто наугад возьмете вот такого колоть, вот так его, вы скорее всего попадете в кость. Если вам в кость никогда еще не кололи, я вам этого и не желаю. Две недели будет болеть попа, поэтому у него то же самое. Не будет аппетита, не будет. Мало что он и так будет болеть, потому что вы колите от чего-то. Спасаете Вот Так еще его будут болеть, потому что вы неправильно колите. Еще раз, уголок сделали и укололи у бедро. Сюда. Мягуч... Мягкие ткани. Укололи, разотерли. Все. Я думаю, всем стало понятно. Если кто это знал, конечно же, напишите, что я там правильно или неправильно делаю. Ну, снова же у каждого свой подход у одного там слева подходит, у второй справа, да, ну, каждому свое. Друзья, ну, на этом я буду, по крайней мере, наверное, завершать. А, пришла нам посылка на почту от подписчика, не знаю, что там в посылке, не забрали мы сегодня посылочку, скорее всего, завтра заберем и сделаем вам, конечно же, обзор. Все. Затянули видео. А, Закрытый, слава богу. Затянули мы видео, так что всем счастья, здоровья было получше. Только что приезжали нам не подписчики наши просто сарафанное радио это все она сказала продали мальчика здесь вот был мальчик если кто помнит на этом вот месте сидел белый мальчик такой его уже у нас нету цену называть не буду не стыдно за то что я много взяла а как многие сейчас написали даром раздавать кроликов нельзя но если люди спросят, почему бы не дать? Всех вам благ, счастья, здоровья и мирного неба над вашими головами. Всем пока, друзья.